Добрый день. Меня зовут Ольга. Я из Ростова-на-Дону. Первый раз в жизни снимаю вообще а, себя на видео. И вообще видео отзыв. Это очень интересно, волнительно необычно. Хочу начать за благодарности. Спасибо большое вам, Макс, за курс. Было очень информативно и интересно. Я новичок об инвестициях и вообще обо всем этом я начала разбираться в акциях в акциях пытаюсь открыть брокерский счет уже не первый раз пока до конца никак не получается я домохозяйка. конечно на данный момент я живу за счет средств мужа вот нашла 100 тысяч и решила что надо их как-то использовать для того, чтобы накопить себе на пенсию. И вообще научиться с помощью инвестирования зарабатывать. Вот. До конца еще не определилась со, со стратегией. Как меня потихоньку доходит, как вообще, что есть личный финансовый план. Я его, конечно, написала, но Пока это только цифры и голые цифры, которые для меня пока ничего не значат. Вот. Что еще хочу сказать? Не все задания еще выполнила, но вот сейчас нахожусь на отдыхе, приеду, постараюсь выполнить, да, открою, да, открою брокерский счет, заведу средства на счет и постараюсь уже что-то как-то распределить, портфель. И буду дальше совершенствоваться. До встречи, буду инвесторов. Спасибо, благодарю за все.